написала на к авторскому тоже любим. друзья всем привет наконец-то выходит мой очередной влог надеюсь что он вас порадует те события которые со мной происходили в феврале и в марте все будут в этом влоге ну, а я желаю вам приятного просмотра. Поддерживайте мой канал своими комментариями, ставьте лайки, если вам понравится. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Да верю, все, все разошелся. Верю, Жень, помоги мне тут теперь. Чем? А куда тебе надо? Сюда. А какая твоя? Как ты понимаешь, дорогой, над началась. О, как нет, У тебя помощник хороший. Угу. Сюда, Да, угу. хорошо. Ты слышал, Двигай, может, потихоньку в сторону этого мешка. Ну, а как, тут за один ход не получится в любом случае. Да. Двигай, а там, может быть, что-то по это... Вот сюда её подвинешь, а там, может быть, как-то по это пойдет. А где там какие-то слезы, дед. Да, я выключил. Негатив мне не нужен. Правильно. Пошел шибать все. Пошел все шибать. 18. 18. На, 18. 18. 18. На этой полке у нас 3, 4, 5, 6, 7. 7. Вторая полка пиши. Погремушка. Девочка в платке. А вот тут вот датировка 2017 год и она Кушинская. Да. Кушинская 2017. Я сейчас тебе высоко скажу. Высота его. Восемь с половиной. Купила, друзья, все необходимое для букета к 23 февраля. Чипсики, кальмары, сушеная рыбка, путасу, картофельные чипсы с солью, греночки, арахис. Вот, в общем, что у меня получится, покажу вам.